Что будет с инфляцией в самое ближайшее время? Какая она сейчас, как вы оцениваете? В стране. Ну, я думаю, что инфляция будет не только в стране, но и во всем мире. Вот, поскольку Россия сверхинтегрирована в остальной мир, то, безусловно, что мы не сумеем защититься от той инфляции, которая будет раскручиваться во всем мире. Ну, а раскручивалась она на протяжении более чем года. С марта месяц был включен на полную мощность станок Федеральной резервной системы США. Подключился станок ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии. Так что весь мир он будет переживать инфляцию. Некоторое время инфляция она не просматривалась по той простой причине, что значительная часть львиная доля всей денежной массы поступала на финансовые и фондовые рынки и происходило надувание пузырей. Но там тоже до бесконечности невозможно надувать пузыри, поэтому денежная масса перетечет и уже начинает перетекать на товарные рынки со всеми отсюда вытекающими последствиями для оптовых и розничных цен. Вот я бы так сказал. Сколько же по году будет инфляция? Ежели 12%? В Веймаровской республике была гиперинфляция. да, Там зарплату выдавали каждый день. И получивший зарплату, спешил ее расходовать до конца рабочего дня. Потому что на следующий день это уже была мукулатура Я не исключаю, что это будет так, но в принципе... У нас и... так будет, как в Веймарской республике когда-то, сегодня, сейчас. Есть несколько вариантов. Знаете, так вот жестко говорить, что будет завтра, невозможно. Надо использовать сценарный подход. Один из сценариев, что, грубо говоря, значит, появится другая валюта, хозяева денег... Постараются пересесть другую валюту. Вот. И как бы будет два параллельных денежных рынка, там, где это вот будет обращаться макулатура и новая денежная единица, либо это СДР. Кстати, сегодня у нас на календаре 13, -е. ровно через 10 дней. Международный валютный фонд собирается произвести эмиссию беспрецедентного объема своих собственных денежных единиц под названием SDR – Special Drawing Rights. Еще 50 лет тому назад шли уже разговоры, что, может быть, золото-долларовый стандарт вредно системы будет заменен именно на эту национальную валюту. Этот вариант он всегда является запасным, и я его не исключаю на данном вираже мировой истории. Есть и другие варианты. И что это означает для нас, какая-то цифровая непонятная единица? Зарплата-то будет ну, в рублях. Это, это, это само собой цифровая, да. А как э, такой переходный вариант, это будут цифровые валюты центральных банков. Цифровые валюты центральных банков, это э, как бы тоже замена от тех э, привычных двух видов денег. Это безналичные деньги и наличные деньги они сегодня обесцениваются. И вот, как вы знаете, и Федеральная резервная система США, и э, Народный банк Китая, и даже Центральный банк Российской Федерации, они, значит, э, э, реализуют планы по переходу к цифровой валюте. Это тоже какая-то другая цифровая другая валюта, отличная от российского рубля. Но это особая большая тема. Я боюсь заморочить, заморочить голову нашим зрителям и слушателям. Ну, в общем, это совершенно другой будет денежный мир. Нет, вот ты мне объясните. Вот просто у меня 21 тысяча э, пенсии. Вот у меня, у Караула, 21. Заработал я, значит, за всю жизнь 21 тысячу пенсии. Для меня цифровая валюта, мне хлеб на что покупать? А, э, на вашу на пенсию начнут измерять в этих цифровых рублях. Но самое-то интересное, что самый пикантный вопрос будет заключаться, предположим, в следующем. Вы, пенсионер Андрей Викторович, там имеете такую-то пенсию, но у вас там есть определенные накопления на депозитах, может быть, под матрасом. естественно, возникнет очень такой животрепещущий вопрос, значит, я смогу обменять, эти свои наличные и безналичные рубли вот в этот самый новый цифровой рубль. Да. А вот здесь возможны очень разные сценарии. Это фактически ведь будет сопровождаться денежной реформой. А денежные реформы, они всегда имеют элементы э, как бы экспроприации. Это обязательно. Э, так что мне трудно сказать, э, э, какой процент экспроприации произойдет в этот самый момент. Но она возможна, вы считаете. Экспроприация ценностей. Но прежде всего экспроприация денежных, накоплений. экспроприация денежных накоплений. Вы же помните, что, скажем, в 1947 году Сталин проводил денежную реформу. Она была нацелена на то, чтобы значит, тех людей, которые за годы Великой Отечественной войны незаконными, неправдными способами накопили миллионы. Их этих миллионов лишить. Так что иногда бывают денежные реформы а, такие благородные и справедливые, а бывают чаще всего все-таки неблагородные и несправедливые. А чем все это закончится, ваш прогноз для народов России? Ну, вы знаете, я могу вообще сказать, что сейчас, конечно, назревает какой-то взрыв. Или, по крайней мере, назревает а, какой-то кризис. И это вы знаете, ведь министр обороны Шойгу сказал о том, что в, общем -то, э, в нашем народе э, такое, я бы сказал, нравственно духовное состояние очень неблагополучное. Я так перевожу на русский язык его высказывания. И э, он, э, конечно, дальше не стал продолжать свою мысль, э, но э, это болезнь. Эта болезнь, она длилась 30 лет. Вот э, Российской Федерации 30 лет, вот 30 лет пациент болел. А дальше... А дальше два варианта. Либо смерть, либо выздоровление. И вот как раз этот катарсис, этот вот, пик болезни, вот он должен произойти в ближайшее время. Но mm -hmm. я не Господь Бог, поэтому я могу сказать все-таки, какой будет исход этой болезни. Выздоровление с помощью непонятной для российского гражданина цифровой валюты. Нет, это не выздоровление. Это как раз вариант смерти. Один из вариантов смерти. Вы склоняетесь к тому, что смерть приближается все-таки? Я, все-таки бы не хотел бы говорить ни того, ни другого. Я просто обостряю ситуацию до предела. И просто если я скажу, что будет смерть, я думаю, многих это людей гонят в паническое состояние. Если я буду говорить наоборот, то это их расслабит. Поэтому пусть каждый чувствует и понимает, что мы вступаем в какую-то критическую фазу своего исторического развития. Как вы считаете, раз критическая фаза исторического развития, и мы уже говорим о смерти великого государства, а смерти, что такое смерть от пожаров, мы видели на примере Якутии, когда сгорела территория больше, чем Швейцария на минуточку. Взяла и сгорела. А министра МЧС Путин погнал туда, зачем надо было гнать, я не понимаю, сам, видимо, не догадался, только три или четыре дня назад, о чем новости все с гордостью сообщили, наконец-то министр МЧС выехал в Якутск. В этой ситуации люди пойдут голосовать, я понимаю, дома не останется никто, потому что как бы люди не верили в выборы, но нельзя не показать свое отношение к происходящему». Или, вот мой вопрос, специально все это делается, инфляция такая высокая, реально высокая, больше 6% за полгода, по официальным оценкам, еще какой-то непонятный цифровой рубль, и дикие цены в магазинах прежде всего на овощи, хотя самый сезон, морковка, свекла, где-то они упали до 50 рублей, а потом снова взметнулись. Все это как-то сознательно делается для того, чтобы взорвать страну. Я не прав? Вы абсолютно правы, вы абсолютно правы. Конечно, тут же задают вопрос. А что, чиновники, у них нету инстинкта самосохранения, да. у них, как, голова уже полностью отключилась. Я докладываю мое мнение на этот счет. Голова давно отключилась. Я еще где-то с конца 90-х годов взаимодействовал с Минфином там по нашим проектам. Первое десятилетие я этого века работал в Центральном банке, соприкасался с чиновниками Центрального банка. Я их называл полупроводниками. То есть они получают ведущий сверху управляющий сигнал, и они должны его пропустить вниз, не задавая никаких вопросов, не внося никаких корректив. Вот. Это вот уже модель такого биоробота или дрессированного хомяка. А поэтому они не задумываются, абсолютно не задумываются. А инициаторами этих управляющих сигналов являются господа, которые находятся за пределами Российской Федерации. То есть я говорю сейчас о внешнем управлении. Я как финансист и экономист хорошо э, понимаю этот механизм, но а при случае могу подробнее рассказать.